Чуть-чуть всех ждем. Приветствую вас в прямом эфире. Тема сегодня будет, может быть, такая, знаете, что называется, может быть, ничего нового, может быть, окажется, что а, нового окажется, ну, или много, или что-то новое для вас окажется. А, продолжается история а, с некой такой достаточно странной реальностью, которую для нас пытаются создавать, и я продолжаю наблюдать а, различные реакции людей на это дело. То есть а, я бы сказала, что процесс, который мы с вами начали наблюдать еще <смех> зимой, он как будто, знаете, как вам сказать-то, он усугубляется. И я хочу привести пример разговора, который вот буквально там вчера ну, мне рассказали, да, когда два человека, два мужчины, оба ресурсные, простроенные, структурированные, успешные, да, один из них заболел и жалуется другому, и, ну, как бы, ну, вроде как ища поддержки и сочувствия. И с таким месседжем, как я почувствовала, да, что, ну, с тобой же это тоже может случиться. И, а другой говорит, нет, ты, ты сам выбрал заболеть, и, а, а я выбрал другое. То есть кто что выбрал, тот то и получает. И... Понимаете, вот все мои наблюдения говорят о том, что это не просто слова. И а, продолжают поступать ко мне вопросы о том, что происходит, надо ли чего-то бояться, а, что делать. Ну, а, с одной стороны, я понимаю, почему это происходит, с другой стороны, немножко странно. Понимаете, дорогие мои, когда вы а, определяете свою позицию по какому-либо вопросу, ну, в принципе, по-любому, да, и вы понимаете, что эта позиция, ну, вы берете за нее ответственность. Вы берете ответственность за то, что ваша позиция, например, может оказаться, ну, не идеальной. Вы можете... Сколько было выборов, которые потом вы пересматривали? До хрена. Да? И кто-то вам может дать гарантии, что ту позицию, которую вы сейчас вот в том раскладе, который происходит, выберете, что эта позиция окажется для вас такой успешной, стратегией, эффективной, вы получите то, что хотите. Знаете вы людей, которые могут вам эту гарантию дать? Людей или какие-то структуры, органы? Я таких структур не знаю. а Поэтому история по мне так очень простая. История про то, кто вы есть, кем вы хотите быть, во что вы вкладываетесь. И вот это вот, во что вы вкладываетесь, это не так, что вот так. Я сегодня встал, порадовался утром жизни, помедитировал на добро, полюбил мир. Ну и все, я молодец, теперь можно делать все, что хочешь. И все, я же уже все сделал. Дорогие мои, так не работает. Помните, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Мало что-то выбрать. За это нужно взять ответственность. Выбрать сегодня одно, а завтра начать сидеть и размышлять. А вдруг? А может? И, и я понимаю, что приходят каждый день какие-то предложения. Что приходят, поступать какие-то провокации, возможно, да? Что там... Как это говорил профессор Преображенский, не читайте советские газеты перед едой, да, но ну, никаких других нет, ну, никакие не читайте. Сейчас еще зайду издалека, из каких-то стародавних, стародавних моих наблюдений, когда одна дама весьма уже мудрого возраста бежала за трамваем, который от нее пытался убежать, уехать и неудачно упала, догоняя этот троллейбус. И а, наверняка вы слышали, знаете, что такое перелом шейки бедра в зрелом возрасте, не приведи Боже а, никому. Вот с ней это случилось, а, и она попала в больницу. В больницу в, в первое, что к ней стали обращаться, больная. Она устроила скандал и сказала, что... Пока доктор не начнет к ней обращаться, ну, как к человеку, там, например, по имени-отчеству, да, она не будет лечиться, не будет с ним разговаривать, не будет применять, ну, п -п -п принимать никакие предписания, вот, и, э, ну, я так понимаю, что у них были некоторые бадания, потом это закончилось тем, что э, доктор э, стал заходить к ней в палату уважительно, с улыбкой, Обращаясь по имени-отчеству, обращение к себе больная, она отстояла запрет на это, это дело. А дальше история развивалась таким образом, что потом ей сказали, что там сколько-то времени она не сможет ходить, ну, например, там два месяца. Ну, я не помню же точных дат, это уже прилично лет прошло, вот, когда я была свидетелем всей этой истории она сказала, два месяца? Вы чё? Не-не-не, ну, тут две-три недели я себе даю, это максимум, да, я должна пойти. Она начинала тренироваться. Покажите мне, какие делать упражнения, чтобы ходить, начать побыстрее. Врачи крутили у виска, ну, там медсестра какая-то показала. Ну, я так понимаю, что даже на нее косились с точки зрения психического здоровья, но все-таки ей показали, что надо делать, она начала делать упражнения, которые могла потихонечку добавляя, через 2-3 недели она начала вставать, ходить, достаточно быстро восстановилась, восстановилась раза в 2-3 быстрее, чем ее ровесники в похожей ситуации. В конце доктор уже просто, она стала легендой отделения. Вокруг нее, значит, очень благожелательные сантереды. такие слухи, понимаете, что некий феномен там находится. Вот, и этот человек вернулся полностью к полноценной жизни. И через месяц-полтора мы ее лицезрели уже на вот, таких каблу... на вот таких каблуках, вот, бодрую, здоровую, энергичную, рассказывающую эту историю. То есть, в принципе, сценарий, который ей предлагался, был крайне катастрофный. Этот сценарий подтвержден огромным количеством людей, которые прошли через подобную ситуацию и получили определенные последствия. Ну, стереотипно, с точки зрения такой банальной эрудиции, такой такая, перелом а в таком возрасте, там к 70 ей было, вот, это э, потеря подвижности, как следствие быстрые процессы затухания, деградации, вот там, если когда-нибудь видели, э, люди бывают такие, на ну, такие подставки специальные ходят, то есть становится тяжело ходить, и люди уходят после этого достаточно быстро, Потому, ну, поч понятно, почему, опять же, там, да, э, потеря подвижности, а, и все вытекающие из этого Она просто не согласилась с этим сценарием Да, у меня такой возраст Да, <смех> побежала Ну, то есть, как бы, она говорит Ну, вот, вот что, это последний трамвай был Чем мне было за ним бежать То есть, как бы, а, ну Повелась, что ли, на какие-то свои внутренние там На суету, на какие-то слабости На ерунду какую-то Да, получила за это вот такое мероприятие а, дальше был выбор – согласиться с предложенным сценарием или играть в свою игру. Она сыграла в свою игру и ее выиграла. Ее лечащий врач собирался писать по ней диссертацию или какую-то там научную работу. И, в общем, если сначала он достаточно агрессивно был к ней настроен, потому что она отказывалась лечиться и собиралась вставать на ноги с переломом в таком возрасте – вот, то в конце, в общем, весьма другое отношение к ней было, потому что она доказала, что она не сумасшедшая, что это работает. А, дорогие мои, понимаете, вот в любой ситуации, в любой... Вот что сейчас происходит? Я вот продолжаю наблюдать какое-то разделение людей на две категории. Одни говорят, так, понятно, в больнице лучше не попадать, ни под каким видом, значит, что, Хочу, хочешь жить – надо, надо вспоминать, да, как бы, ну, есть люди, которые так этим занимались, а кто-то такие, так, понятно, выбор э, пути развития, смириться, ждать, когда, значит, э, чем-то заболеешь, да, а с одной стороны сейчас э, с, с любой простудой, с любым там ОРВИ, да, можно непонятную историю получить, а с другой стороны, есть масса факторов, например, никто не отменял те же химтрейлы, да, которые продолжают над городами распыляться, и непонятны, то есть, ну, кто в теме, кто не в теме, можете посмотреть, из чего это все состоит, вот. И а, у меня была еще зимой, весной версия, что зачем нам просят, просили посидеть дома по возможности, потому что а, пока нет возможности перекрыть небо от... От этих мероприятий со всеми вытекающими, да, для того, чтобы минимизировать э, попадание там в легкие, на тело э, вот этих вот веществ, которые распы могут распылять, вот, лучше пересидеть дома, потому что, ну, я так понимаю, что такое массированный, э, я почитала интернет, э, опыление про проходит очень плотное по многим городам, и с Урала это происходит, и, в общем, по всей России, я думаю, что по всему миру. Вот, ну и говорят официально, да, что, в общем, запустил это все Америка, и если они начали, собственно, со своих граждан, на данный момент, независимо от политического строя, от, от кто с кем дружит или кто с кем не дружит, блок это НАТО или не блок НАТО, опыление а происходит по всей земле. Но это такая отдельная большая история, что, зачем, почему, кто и с какими результатами, вот. а, а, что, а что, о чем сейчас речь идет, о том, что, ну, некие неблагоприятные факторы могут а, проявиться и при прилететь из а, неожиданных источников, потому что, а, ну, то, то, что распыляется сверху, если частицы крупные, то, да, может быть, каким-то образом можно а, лишнее в себя не пустить, вот, если частицы мелкие, если это, ну, то есть, как бы, на, надо понимать технологию, не зная технологии, это все гадание на кофейной гуще, вот, а, поэтому, ну, то есть, как бы, ну, что, это первый, что ли, неблагоприятный экологический фактор, а продукты, а прививки, а загрязнение среды, а отравление воды, а ГМО компания, ну, и так далее, ну, что, а, это не первый, да, и, собственно говоря, каждая такая история, особенно когда вы про это узнаете, она каждый раз вас, каждый раз ставит вас перед фактом. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь, да? То есть так, я сейчас буду всех бояться, от всех шарахаться, запрусь дома, там, я не знаю, там, одену там противочумных скафандр, ну окей, ну дальше мы понимаем, да? Потеря подвижности, обмен веществ, ограничение себя в восприятии, общение с природой, с жизнью, с миром, с людьми. Это все человек социальное существо. Нам необходимо общение друг с другом, причем желательно живое хотя бы время от времени. Это, это один из факторов, который помогает нам жить. Хорошо жить. Вот. А с другой стороны, да, э, вот сказать, моя любимая фраза в последнее время из э, были такие книжки и мультики в советское время по сусли, про Суслика и Хаму. Вот один там был мультик, когда и у меня была такая книжка в детстве: когда Суслик пришел к хаме в гости э, в норку, а и они стали пить и засиделись. А вокруг норки ходила лиса и ждала, когда, значит, суслик выйдет, чтобы его съесть. И хама говорит: ну, страшно сейчас. Э, Вдруг, как бы, как ты сейчас пойдешь домой? Там же леса, она тебя может съесть. Суслик говорит: да, не будет никакой лесы, все будет хорошо. И дальше, а в это время вот у меня книжка была, и там показывают э, текст: э, рисунок норки. Сидят, суслик хомой пьют чай, а вокруг этой норки вот так по кольцом лежит леса. И дальше как эта история заканчивается? То есть Суслик сказал: да, нет, я сейчас пойду, никого не встречу. Пошел Суслик домой и никого не встретил. Вот э, можно, понимаете, такую стратегию выбрать. А, как, здесь есть одна хитрость, потому что э, я наблюдаю, что есть люди, которые подменяют, вот, э, э, которые не как суслик, а которые скорее как первый вариант, но наоборот. А, ну, то есть как две стороны одной медали. Одни люди э, боятся заболеть, и поэтому всячески пытаются убежать и защититься, всеми способами, да, и таким образом, ну, в определенных вещах соучаствуют, дают согласие на определенный сценарий. Ну, так устроено, это не я придумала. Вот. А другие пытаются сопротивляться, бороться, воевать, возмущаются, значит, как бы, куда катятся мир, значит, нарушение там того, нарушение всего, но посаран, и это обратная сторона того же самого, потому что это, это соучастие, ну, на другом примере, да, вот один человек говорит, я хочу денег, деньги – это главное, там, вот есть у тебя деньги, буду с тобой дружить, нет у тебя денег, не буду с тобой дружить. Ну, знаешь, ну чувак, ты не живешь своей жизнью, ты э, зависишь от денег, деньги делают твою жизнь. Не ты делаешь свою жизнь, а деньги делают твою жизнь. Э, это рабство. Другой рядом такой, а, да, это, это рабство, я другой плевать мне на деньги, вообще, вообще фиолетово мне, вообще, что мне ваши деньги, вот эти все, я вообще духовное существо, я свободен с них абсолютно, я вот игнорирую деньги, а, я таким людям, несколько раз у меня было такое общение в свою жизнь, говорю, что те же яйца вид сбоку, потому что это та же самая зависимость от денег, только если тот пытай, один человек пытается за ними гоняться, ты типа пытаешься от них убегать. И та, и другая стратегия является зависимостью и рабством от денег. Направо пойдешь, налево пойдешь. А есть стратегия, когда вы выбираете, по-настоящему выбираете, кто вы есть, что вы можете, и, исходя из этого, а, насколько вы готовы допустить влияние каких-то положительных или отрицательных факторов на свою жизнь. А, слышали, наверное, не один раз такую фразу, что а, «мир шахматная доска», ну, нам это сейчас все распиарили очень сильно, там, да, Бжезинский, вся эта доктрина, которая вот ужас-ужас -вот реализуется. Мы живем, значит, вот как бы, ну, короче, такой асфальтоукладчик, асфальто от которого некуда деться. Вот, а шахматная доска, что сидят игроки, играют а, в игру. Мне сегодня такой образ, думаю, перед эфиром, как это, а, как это ну, проще сказать, да? Представьте себе, вот если бы наша реальность была такая: некие игроки, помните, э, былины э, там, как войны происходили? Э, Кто-то с кем-то что-то пытался выяснить: э, отобрать территории, э, деньги там, да, там, поменять какие-то правила игры. Значит, одна армия приходила, тут другая армия выходила, они зачавали в поле. И каждый из армии по поединщику выставляла. В сказках там есть вот богатырь, да, кто за, рус, за, за землю русскую постоит. А нет богатырей. А вышел там восьмилетний там а, мальчик и сказал, вот я постою за землю русскую. И победил богатыря, а, а, взрослого богатыря а, этих агрессоров, да, и устояла земля русская. Потому что есть богатырь, неважно сколько лет. А, потому что есть дух, есть воля, он, он вольный, он вольный, он сделал выбор, он принял решение. Один человек в поле воин, а воины происходят, дальше не было смысла, не было побоища, все расходились. Это же странно, это вообще другая история. Это я бы сказала, знаете, каким-то там попахивает, какими-то энергетическими, какими-то не знаю там магическими, ну, в общем другие принципы взаимодействия. Это же не я придумала, это летописи, да, помните, Чел... Святогор и Челубей, Святослав и Челубей, помните, когда поединщик, отец с сыном выходили на поединок, да, и побеждал тот, на чьей стороне правда. Армии при этом стояли на поле, готовые к бою, но все решалось вот этими двумя. И если представить, что в принципе шахматная партия это такая же битва двух, которые представляют какие-то силы. Одни говорят, так, мы сейчас сделаем цифровой концлагерь, вы сейчас вообще там вот там, не знаю, там 90% вымрет, оставшиеся 10 будут в рабстве там под, под тотальным контролем. Другие говорят, нет, мы там выбираем то, что Земля будет человечество развиваться там в э, благотворном созидательном ключе. И э, на земле будет рай, и, и, живые продукты, люди, живущие по духу, в любви, в созидании, дети развиваются там в песнях, плясках, в взаимодействии с природой, учатся быть там волшебниками, богами, развивают дух, душу, становятся там созидателями, вот. И вот они как, вот каким образом им... Э, где то площадка, как эта битва происходит? Вот если представить, что это вот такие же, вот, вот один человек за одну концепцию, другой человек с другую концепцию. Вот они сели тут за шахматную доску, там, да, какие-то события происходят. Кто побеждает на какое-то время, пока следующая партия не начнет играться, да, на какое-то время видение, представление победителя о жизни становится, ну, как бы правилом жизни. И знаете, что я хочу вам напомнить? Ну вот из ближайшего, из того, что в той или иной степени, наверное, мы все так или иначе пережили, это э 90-е святые. М -м папа у меня застал это дело, будучи начальником военной лаборатории, э самым молодым, военной НИИ, э танкостроением, самый молодой начальник отдела э за историю всего этого НИИ вот, к моменту, там, конец 80-х, вот он, он уже подполковник, и начинаются какие-то странные такие процедуры, ну, то есть, как бы, вроде бы бытовой конфликт, но папа пошел к начальству выяснять, и потом он рассказывал, говорит, у меня такое чувство, поставили нового генерала в части, в ней начальник не вот. И, значит, у меня такое чувство, что он не заинтересован в специалистах, как будто он все хочет развалить. И э, сейчас-то прошло время, понятно, что планомерно ставились люди, которые как раз решали задачу по развалу страны. Сейчас мы знаем о том, что голод был организован, по крайней мере, на территории России. Совершенно сознательно было, были вредительские акции, а, нарушение, разрушение логистики, когда продукты, а, все производилось у нас, да, то есть, как бы, а, помните, вот эти вот а, служебный роман, когда планировалось, сколько туалетной бумаги нужно выпустить, а, сколько обуви, сколько одежды, специально были такие разнарядки спущены, что стало не хватать, а, что-то было вывезено за рубеж, очень многое было уничтожено, Тогда еще не было смартфонов блогеров, да, я думаю, что если бы это сейчас произошло, то блогеры бы снимали огромные свалки где-то там в лесах с годными продуктами, которые были выброшены для того, чтобы создать у людей ощущение, что все валится, рушится, что мы не можем находиться вот в, в той реальности социалистической, да, в которой мы жили, что надо что-то куда-то текать, что-то с этим делать. Вот, то есть а, не такое уж большое количество человек, а, облаченных, а, объединенных единой идеей, единой концепцией, реализовывали глобальную, тотальную а, процедуру по уничтожению того государства, в котором, вот, например, я родилась там, да, и прошло мое детство, а, со всеми вытекающими, со всеми социальными, там, возможностями, там, с идеями справедливости, вообще, там, это же, понимаете, это рушился мир физический, концептуальный, энергетический. Вспомните Чемака, Кашпировского. Я хочу напомнить о том, что, кто не знает, может, кто знает, кто не знает, хочу такую интересную штуку сказать, что первый сериал, который был запущен в Советском Союзе, это Кансуэла про рабыню, которая все время значит, была угнетена, там, да, всячески. А, второе это были богатые тоже плачут, и там пошли эти американские сериалы про... Забыла фамилию. Про рекламное агентство, там, какой-то дико-долгоиграющий. Я вот помню это там. <laughs> я работала в очень приличном месте, и, понимаете, заходя в лифт, Несколько раз было такое, что совершенно незнакомый человек, ну, Рабыни Заура, да, это был первый сериал, который был запущен, люди рассказывали, что было во вчерашней серии, то есть вы смотрели и начинали рассказывать, что там Дон Педро Хуан, там кто с кем, что, какие страдания. Так вот, когда у меня была такая волна общения со спецслужбистами, в частности, спец... ветераны спецподразделения «Альфа», они говорили о том, что вот этот фильм «Рабыни заура на самом деле – это, как вам сказать, информационное оружие, вскрывающее поле сознания человека, дающее доступ к управлению. Потому что нас растили свободными личностями, которые, значит, вы как бы социальной свободной личностью, умеющей волеизъявлять Валеиз «Миру мир», а, там, не знаю, там, «Свобода, равенство, братство», да, вот, «Санта-Барбара», благодарю, это был третий сериал, они все в себе содержали вот эти информационные вирусы по внедрению а, систем управления сознания человека. А, кто помнит, знает, можете проверить, например, там, да, какая можно медитацию сделать. Так, например, если, если смотрели, вот я помню, что смотрела «Рабынию Зауру», ну, не прям, чтобы все серии, но это было что-то новое, смотрели все, я помню, вообще, по-моему, страна работать переставала, садились у телевизора, а, вот, и а, сделать такой запрос, что если там вот в, в моем информополе какие-то следы внедрения остались от этой истории там, да, а, вот, то, значит, пусть они визуализируются, дальше их берете, просто вот визуализировали, в любом виде, это может быть, не знаю, там, конструкция, деталь, там, ну, ну, любая ерунда, все, что увидели, все, что чужеродное, взяли, вытащили, прям, сначала прямо описали цвет, размер, форму, материал, ä, все, что можете, да, а после этого вы, вы, вы, вытащили это откуда-то там с головы, или откуда где нашли там, да, это лишнее, и вот вы представляете, что вы выбросили в океан, и вот в океане все растворилось. Заново возвращайтесь в свою голову, в свое поле, смотрите, все ли убрали. Если все, значит, можете просто сверху светом восстановить целостность. Если что-то еще осталось, еще раз точно так же описываете, вытаскиваете, выбрасываете, растворяете в океане и снова проверяете. То есть мало освободиться от этой ерунды, нужно восстановить целостность сознания, целостность поля. Но мы говорим о том, что это происходило в масштабах страны. Кашпировский, Чумак занимались похожими вещами. Это же дикая дичь, там, 80-е лета, у нас у всех коммунистическое воспитание, техника молодежи, наука и жизнь. Я помню, лет в, не знаю, там, лет в 10 это были мои любимые журналы. Перельман, занимательная физика, занимательная математика, мышление было очень, как, как что устроено. А, это, это было нормально, вот, и, и вдруг, да, Кашпировский, сейчас я вас заряжу, нет, заряжал чумак, Кашпировский там что-то там внушением делал, вот, а тогда не, не понимали люди, зачем их пустили на телевизор, это было частью плана для того, чтобы вскрыть поля, у нас была очень хорошая защита, структурная, государственная, магическая, энергетическая, интеллектуальная, духовная и так далее. Вот, а если сейчас сравнить целостность полей человека советского конца периода и сейчас, будет, к сожалению, ну, сильно выиграют те люди по сравнению. Вот можете даже визуализировать, представить. То есть люди были гораздо светоноснее, не потому что они были там, вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя богатыри не мы, да? а просто то, что было заложено в воспитании, образовании, а, принципы взаимодействия. А, чего только стоят все эти ментовские сериалы, бесконечно идущие по телевизору, это же тоже заражение информополе. А все эти истории о том, что бойтесь, бойтесь, там вот кто-то заболел, кто-то умер, там, и там опять что-то переполнено, опять и так далее, там, да? это все информационные вирусы. Поэтому и получается, что мало один раз выбрать, мало два раза выбрать, мало три раза выбрать. Выбирать приходит каждый раз, когда происходит попытка заражения. Каждый раз приходится выбирать. Чем вы больше у вас наработан механизм внутренней позиции, кто я есть и куда я иду, и на что мое есть согласие, либо нет моего согласия, тем, ну, тем выше вероятность, что инфицирование не произойдет информационного инфицирования, энергетического инфицирования, прежде всего, да, и вы дальше пойдет суслик, дальше домой, и опять никого не встретит. Тем выше вероятность. Вот. А если где-то слабину дали, значит, ну, есть практики очень простые, понимаете? Ловите это за хвост. Чем быстрее, тем лучше. В добрый час, высшим силам благодарность, там, светлым силам. Нет никого, заболевших в моем окружении по-прежнему. И я понимаю, что у кого-то есть, у кого-то были случаи. В чем разница? Чем вы сами более целостны в своей позиции, тем, а, бух, помните, спасется один, спасутся тысячи. А, точно так же, как идет, а, бывает заражение негативной информации, информации страха, информации беспокойства может быть, через сочувствие, когда кто-то начинает, ну, вот мне плохо, пожалей меня. А, а зачем ты это выбрал? А зачем ты в это вошел? Вы понимаете, если бы я не была много, очень много раз за свою жизнь свидетелем того, что когда начинаешь такие вопросы задавать, оказывается, да, выбор был, согласие было обязательно. Обязательно, потому что, ну, как бы сейчас происходит, что, почему я начала про шахматную доску, да, про вот этих двух поединщиков, а, потому что э, если вы не встали богатырем там, да, за там за жизнь, за здоровье, значит, кто-то там есть, а вы находитесь, в таком случае вы будете находиться в пассивной позиции а, и будете зависеть от того, кто победит в поединке. И понимаете что, почему я начала про Советский Союз? Потому что тогда, ну, в том числе, я считаю, такая дикая наивность большинства народа советского, вот мы сейчас по белорусам можем наблюдать, да, вот они вот такой, кусок советской психологии у них сохранился, реликт, вот, а вот этот кусок советской психологии о том, что, ну, невозможно представить, чтобы было такое коварство, такая подлость, такое... Ну, такая вот готовность э, уничтожить миллионы человек, ради чего? Этого, ну, как это не укладывается в голове, этого не может быть. Если б люди знали в 90-е, в 80-е, что они выбирают под видом джинсов, жвачек и возможности ездить на Запад, Если бы вы сейчас вот, переместили... Другой вопрос, что э, там были свои процессы, там много чего надо было тоже менять, это там тоже были свои нюансы, тараканы. Но это был более человеческий строй по психике, по возможности отношений, по возможности взаимодействия. По-хорошему, вот если бы меня... Вы, знаете, вот, э, мне когда-то подошли э, на улице спросили, если бы вы были мэром города, что бы вы в нем изменили? Я сказала, вы знаете, я не знаю все, что происходит, я не могу э, вам сказать... Что бы я делала, будучи я мэром города? У меня не хватает для этого сейчас знаний и полномочий, чтобы ответить вам на этот вопрос точно. Ну вот, исходя из своего личного опыта, если бы вот сейчас те люди, которые жили в 90-е, точно бы знали, что будет потом... Вы же понимаете, что сейчас определенные товарищи хотят, в принципе, нам предлагают вообще демонтировать безоплатно. Греф об этом напрямую сказал, 4 класса образования, дальше за деньги. Или дистанционно, так для галочки. Читать, писать умеешь, до свидания. Это же все уже озвучено, это же не конспирология, это задокументированные выступления человека, обладающего огромными возможностями, потому что крупнейший банк там завязаны на крупнейшие мировые структуры и так далее. Представьте, что человеку в 80-е говорят, понимаешь, вот ты, ты сейчас хочешь эти джинсы там или возможность там, да, как бы что-то достать получше. Вот, а посмотри, чем ты потом за это заплатишь, чем твои дети-внуки за это заплатят, какой жизнь. Он говорит, да не может быть. Какое, какая платная медицина, какой платные квартиры, не может быть! Я ж вот за все хорошее. А кто тебе сказал, что, что, что э, с этими джинсами у тебя не заберут все то, что у тебя есть? С чего ты это решил? Тогда не было опыта, люди не могли... У них в голове отсутствовали такие картинки, такие реальности. Отсутствовали. А если бы человек, который имеет этот опыт, вернулся бы туда... Есть такой великолепный фильм «Обратная сторона Луны», да, где как раз про это... И, э, зная, что будет, да, сделал бы другой выбор, по другой, другими глазами посмотрел на происходящее. Не с точки зрения, ой, я знаю, какой будет доллар, сейчас я стану миллионером, сейчас я обгоню Мавроди, потому что все равно все жахнется. Я говорю, нет, а зачем все жахаться? Давайте просто сделаем эту систему более, э, ну, более комфортной для людей, да, с теми же возможностями, тех же машин и так далее. У нас какой автопром был? До сих пор вон катаются эти кое-где запорожцы все никак не могут их добить, некоторые товарищи. Да, невозможно, да, вот э, невозможно, пишет, представить такой глобальный заход, невозможно человеку, почему, я возвращаемся к шахматной доске, человек живет вот там, там э, родился, учится, родители, учеба, оценки, потом любовь, там не любовь, работа, что-то надо, вот такое, да, вот это копошение, пока мы более-менее... Э, какой-то, выходим на какой-то поток, что так, а что вообще, а, а, а зачем я тут вообще, а что, а что что мне с этим делать, а куда мне идти, а вообще ради чего это все, да, пока вот это все уже возможности на это выходят. А... Вообще, я очень благодарна вот этой всей карантину за то, что людей посадили дома и дали возможность вообще подумать о жизни и немножко вообще очухаться и посмотреть, а зачем это все. Что из этого настоящее, что из этого не настоящее? Вот. в своей ли жизни я живу и зачем я это делаю? А, и еще раз возвращаюсь к игровой доске, если, как бы вы не, не, не наработан у вас опыт доброй воли, внутренний вот этот стержень ось, если не Это нарабатывается, это практика, это труд, это тренировка, так же, как и мышцы. Это, не на... это потенциально есть у всех, но если вы это не практикуете, это и не будет работать. Чтобы это работало, тоже надо пахать. К сожалению, к радости, ну, вот так это все устроено. Вот, значит, а тогда вы зависите от внешних острогов, вот от тех вот вот там, кто там а, пересвет с челубеем там столкнулись, да, и сидим, ждем, смотрим. Потому что если один победит, то... Как там, и, и живые позавидуют мертвым, да, если другой победит, ну, все нормально, как бы, в очередной раз, по, по, как это, по, про, проскочило, как рассосалось, вот, а это тоже выбор, это тоже выбор. Но это такая, это глобальный расклад. К чему я? К тому, что понятно же, что то, что сейчас происходит, это глобальная история, которая происходит во всем мире. Совершенно целенаправленно. Не зря принимаются законы о том, что вот, может быть, в, отменяю. Вот, но как бы в, в некоторых странах мой ролик уже был бы вне закона, потому что э, нельзя подвергать сомнению. но я и, в общем, и не подвергаю сомнению, да, мне совершенно очевидно, что происходит некое очень серьезное мероприятие, которое реально может унести очень много жизней, может не унести, может унести. Вот, и э, туда вложены большие силы, э, желание, перестройка мира, такая же, какая была у нас в Советском Союзе в 90-е, поэтому я сегодня про это говорю. Вот тогда люди не могли представить, зачем это делается. В голову не могло прийти, что можно ради этого вот такие вещи делать. Вот, а и сейчас, пока это происходит, единицы видят и понимают, а, для чего это происходит, хотя про это пишут, что а, это а, замена горячей стадии войны, хотя вы же видите, что подрывы-то вокруг России у нас, вот они, а, Карабах, а, что там у нас еще рвануло за недавнее время, там, там а, Киргизия и что-то еще где-то у нас там было, и все это, и все это в, в, в, рядом с Россией, да, вот эти все попытки подрыва, они происходят, вот, и э, я еще несколько лет назад говорила, что одна из задач, в частности, Путина, это как можно дальше оттянуть стадию горячей войны, и что какие-то вещи финансовые, которые нас не устраивают, то что, ну да, есть определенное проседание уровня жизни, чем мы, э, как бы за что мы платим? Мы платим за возможность, то есть как бы уступая какие-то вещи, ну, мы, люди, которые понимают, что происходит, находятся выше по возможностям да, реализации, они платили этими уступками для того, чтобы еще были время, время мирной жизни, чтобы успели родиться дети, чтобы успеть там какие-то вот технологии подтянуть. Там сейчас вот финансовые очень интересные изменения происходят. Два параллельных процесса, вы же видите, один, который ужас, ужас, вообще жить незачем, если дальше все так продолжится, а другой, так, строительные площадки, новые заводы, потихонечку, Белоусов, потихонечку, значит, разворачивает ту самую политику финансовую, поворачивает механизм государственную сторону человека. Денежную миссию сейчас запустили, это великое дело. У нас экономика много лет была обескровлена, не, не до финансирования было огромное живыми деньгами, огромные деньги выводились и не вводились. Это как человек, с которого все время только забирают кровь и не дают его не есть, и, и крови не дают. Но ну, это такой ну, дистрофик, да, вот таким немножко мы, э, немножко дистрофиком долгое время были. А сейчас вроде бы нам тяжеловато, но в то же время, да, есть вот эти процессы. Параллельно есть разрушительные жесткие процессы. Разобраться в этом трудно. Шахматная партия сложная. Вот играют они там то одно, там черные пошли, белые. Черные, о, кошмар, белые пошли. А, ну ничего, шансы есть. Вот. А что я хочу сказать? То есть, ваше право, вы можете оставаться вот в позиции человека, который ждет, кто сейчас в этой шахматной партии победит. Мне этого мало всегда было, поэтому э, я, как минимум, что вы можете сделать, это хотя бы в очередной раз, да, посмотрев направо-налево. Вот, налево пойдешь, направо пойдешь, да, вот еще раз повторю. В одну сторону ужас, ужас, кошмар, спасайся, маски, намордники, там, всех боимся, всех все слушаемся. Другой, плевал я на всех, там, все фигня, свободу попугаем. Нафиг все ваши перья. И третий проход. Внутри, понимаете, равновесная позиция внутренняя, что вы выбираете лично вы. У нас спорт в регионе очень начали поддерживать. Да, да, строят большие хорошие спорт, спорткомплексы. Поддержка путешествий по России, поддержка там по, по лечению, возврат денег, да, по лечению в России до 30%. Это из тех вещей, которые уже есть, более того, есть еще возможность неделю по ОМС, есть санатории, которые неделю принимают безоплатно по УМС это значит, ну просто нужно найти список в интернете, набираете, да, которые эту самую безоплатную неделю предоставляют, узнаете, на каких условиях туда можно попасть, я попадала, все честно, это все работает, все государственные деньги на это выделяются для того, чтобы мы себя оздоравливали. С другой стороны, были закрыты все бассейны, все, ну, вы знаете, что творилось там зимой, да? Вот. А если вот э, постоянно, что сегодня, что так, а еще новости, вот, из всех утюгов про что-то, а, можно запутаться, потому что, когда черные делают ход, то выглядит все, ну, да, ну, не знаю, леса, землянки, говорю, ребята, сейчас никакие землянки вас не спасут, все, все, все посчитаны, все посмотрены, это не вариант. Лиса не вариант. Посмотрите, после прошлой волны часть людей ломанулась, купила их жилье в Беларуси. Что мы видим в Беларуси? Хорошо сейчас остановили вот это все. А у вас есть гарантии, что это все за завтра останется, послезавтра? Это ж понимаете, это же психология хомячка. О, вот э, э, там вот так, вот здесь дустом потравили, а там дустом не травили. Бежим там дустом не травили. Да просто туда еще не дошел этот товарищ, который с дустом. Понимаете? Этих, которые уже потравили, они сейчас очухаются, а, а там туда этот с дустом он только идет. Если есть глобальный план, и если э, в этом плане зачистка от хомячков всей территории, глупо бежать туда, где сейчас не зачищен, потому что вероятность, что это просто следующая территория для этого. Она есть. Поэтому а, где-то где опора, она внутри вас. Вот попробуйте, почувствуйте вот такие вот где-то качели, да, когда, если было с вами такое, что сегодня там, да нет, это все фигня, все нормально, все хорошо, вообще-то все ерунда, все будет хорошо. Потом на следующий день, блин, правда, что ж творится-то, как в этом жить, что делать вообще, как себя, семью спасать, есть ли смысл детей рожать, потому что, а, а, а, а что с ними будет, а, Будет ли им где жить, будет ли смысл этого. да? Если вот такие качели бывают, попробуйте найти вот эту вот точку опоры, точку равновесия, точку вашего волеизъявления. Прямо сегодня. А еще раз повторю, что поскольку попытки инфицирования сейчас очень ну, высокой плотности частоты идут, приходится делать много выборов вам выбирать либо такой глобальный единый один выбор вот а, в эти в богатыри да когда вот я знаю за что я стою и вот я туда иду до конца все вот либо постоянные постоянные постоянные а, поймали что-то так стоп а зачем мне то надо а куда я дальше пройду вот. Напоминаю то, с чего я начинала в начале эфира, о том, что если человек соглашается, попадая в больницу, что он больной, это один сценарий выздоровления, лечения. Если человек не соглашается, что он больной, это другой сценарий. Вот. Это психосоматика, это энергетика, это абсолютно материальные, реальные вещи. Вот. В... История с самоизоляцией, как там у нас все еще называется, повышенной готовности, это тоже, по сути дела, согласились, что вы потенциальный больной. Дратуйте, ну, тогда мы идем к вам. Не согласились, ну, на нет и суда нет. Помните анекдот? На нет и суда нет. Очень важно, когда вот вы выбираете оставаться здоровыми, что все ваши близкие родные здоровы, что, в общем, пошел Суслик домой и никого не встретил. Вот. Следите, отслеживайте, чтобы в этой позиции не было борьбы, потому что борьба это та же самая, да, те же яйца, другой вид. То есть это другая сторона медали. Это не работает. Хотя вам может казаться, что вы созидательны. По воле вашей будет вам совершенно верно. Вот. Это мы все с вами знаем, но иногда полезно об этом напоминать себе и в общем, самое главное, ради чего я сегодняшний эфир сказала, там еще можно это все концептуально развернуть, но я не буду, потому что это, знаете, это уже может перегрузить. Давайте сделаем полезным еще раз, да, вот как бы там в процессе я предлагала вам, да, вот эту вычетку Вот сейчас еще раз вот пользу в этом эфире в том, чтобы еще раз внутри себя сделать сбалансировку. Не опираться там, где есть качели, там, где вас качают в сомнении, страхи или в борьбу, э -э -э, ну, какие-то претензии, обиды, недовольства, раздражения. Это все низкие вибрации. Внутреннее, спокойное, ровное состояние. По воле вашей будет вам. В чем ваша воля? Здесь и сейчас, сегодня. Послушайте себя. Послушайте и проявите, оформите свою волю, можно не кричать громко во Вселенную, так, чтобы вы сами себе поверили, чтобы у вас вот это ощущение оси твердости внутри себя, чтобы даже не твердости, а знаете, такой вот, вот опоры, плу, вот, вот что, вот да, вот здесь, ну да, может быть твердости все-таки, что вот мое слово твердо как алатри камень это одно из заклинаний которые там есть да вот запечатывающее или а, можно по-другому это делать но в чем смысл мое слово твердо как алатри камень так было так есть так будет да? это а, словесная формула помогающая как бы подтвердить закрепить внутренние ощущения внутренние ощущения вашего выбора в какой реальности вы прямо сейчас находитесь выбираете находиться и в какую сторону вы идете? Направо, налево или прямо? Чем больше а, из нас вот эту балансировку а, по, проведет, как навык да, повседневный, вот спокойный, тем спокойнее, легче и позитивнее пойдет наша, наша общая событийная развертка. Вот. Ну, а, а я выбираю, что пошел Суслик домой, никого не встретил, что э, есть каждого человека, предназначение, ради которого мы сюда пришли. И прописано это вот там в божественных скрижалях, что помимо уроков, ради которых мы здесь находимся, еще э, и то счастье, э, счастье познания, любви, общения, созидания, которое есть в, в этой жизни, в этом мире. Не зря сюда великие души стремятся на воплощение в огромных количествах. Не просто так сейчас это происходит. Вот. Я выбираю ценить эту жизнь, быть благодарной за все что происходит. Я выбираю добро. И важно, чтобы вот это ощущение, оно вот зашло внутрь, Никак, знаете, вот прям можете почувствовать, если вслух проговорить, вот если оно вовне, я не знаю, как оно сработает, а вот когда это внутри вас, такой раз, и, и раскрывает. да, вот это настоящее, это вы так сказали, что сами себе поверили, чтобы развертка пошла, поэтому вот этот внутренний выбор, проверьте, что он вот дает вот это, вот это распирание, расширение, вот это вот наполнение, значит, мой день и мой эфир удался, и это все не зря. Мудрости вам, добра, счастья. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.